Эй, посетители психушки, считаете ли вы себя слишком самовлюбленным? Вам трудно расшифровать чувства других людей. Вы слишком привязаны к идее получения восхищения. Иногда это не показатель нарциссического расстройства личности, а скорее призыв о помощи. Вы одиноки? Думаете ли вы, что справляетесь с одиночеством? Делая себя центром вселенной, нарциссизм и одиночество могут идти рука об руку, что затрудняет проведение различия между ними. Поэтому давайте рассмотрим 5 признаков того, что вы одиноки, а не нарциссизм. Первое, вы пытаетесь заниматься самообразованием. Тот факт, что вы смотрите это прямо сейчас, показывает вашу готовность учиться и погрузиться в эту тему. Нарциссы, с другой стороны, обладают чувством собственного достоинства. Это означает, что они не будут беспокоиться о вещах, в которых есть хоть намек на несовершенство. Постоянно читая и изучая различные исследования, вы демонстрируете склонность к развитию, и это очень важно. Может оказаться, что вы просто ищете одобрения от других, потому что у вас нет такой поддержки в вашей повседневной жизни. Вступайте в клубы, группы и организации, посвященные тому, чем вы увлечены. Может помочь. Второе, вы открыты для личностного роста. Готовы ли вы обсуждать свои проблемы? Постоянно ли вы занимаетесь самоанализом? Открыты ли вы к идее поговорить с другими людьми о своих недостатках? Такое поведение показывает, что, что вы признаете свои недостатки и достаточно смелы, чтобы встретиться с ними лицом к лицу, и все это ради личного прогресса. Нарциссы склонны проявлять надменность и высокомерие. Скорее всего, они не могут смириться с мыслью о том, что есть что-то, что им нужно улучшить. Номер три. Ваши прошлые отношения закончились хорошо. Нарциссы являются магнитом для краткосрочных отношений из-за их постоянной потребности в восхищении. Большинство их отношений в итоге оказываются односторонними. А когда все идет не так, они убегают. Если ваши предыдущие друзья, отношения, партнеры или знакомые ничего или очень мало плохого сказать о вас, есть шанс, что вы действительно не нарцисс. Возможно, конец отношений был взаимопониманием. Вы можете построить устойчивые отношения, принимая все по очереди. Будьте любознательны, проявляйте искреннее любопытство к другим. Преодолейте свой страх быть отвергнутым и принимайте людей такими, какие они есть. Когда вы будете достаточно уязвимы, чтобы открыться перед кем-то, они увидят ваши усилия. Номер четыре. Ваши эмоции искренне. Способны ли вы искренне извиниться? Некоторые люди делают определенные вещи, потому что так предписывает социальный протокол, а не потому, что им искренне хочется это сделать. Примером этого является извинение. Относитесь ли вы к тому типу людей, которые говорят, что им жаль, потому что вам искренне жаль? Или вы делаете это потому, что это кажется правильным? Нарциссы – это тип людей, которые притворяются чтобы получить то, что они хотят. Регулярно ли вы обдумываете свои действия или слова, которые вы только что кому-то сказали? Это говорит о том, что вы действительно заботитесь о них, и вы боитесь причинить им боль. Что может помочь при постоянных обдумываниях – это общение с поддерживающими друзьями, которые подбадривают вас, напоминая о вашей ценности. И номер пять – вы не чувствуете, что вы лучше других. Есть ли у вас человек, которому вы завидуете? Возможно, это их успех или популярность. Такие мысли нормальны, и почти каждый человек испытывает их. Это может помочь как источник мотивации, но не как способ самобичевания. Нарциссы ожидают признания своего превосходства даже без сопутствующих достижений. Поэтому, если вы не чувствуете себя на голову выше всех, не имея на то веских причин, т, скорее всего, вы в порядке. Это всегда помогает оставаться на земле и ценить собственные возможности и достоинства. Но любовь к себе очень важна. Если вы заботитесь прежде всего о себе, другие увидят разницу. Это может помочь привлечь к вам людей. Со временем вы начнете изучать свои границы и оставаться верным себе, вместо того, чтобы подстраиваться под стандарты других людей. Так как вы думаете, вы нарцисс или просто одиноки? Что заставляет вас так думать? Опишите свой опыт в комментариях ниже. Нам будет приятно их услышать. Небольшое примечание. Нарциссическое расстройство личности – это расстройство спектра. Только лицензированный медицинский специалист имеет право диагностировать ваше расстройство.